Всем привет! Самые яркие, интересные и студенческие новости ждут тебя в ближайшие минуты. Ты смотришь Универ в студии Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Финансы не поют романсы. Экономисты КФУ знают, как сберечь деньги. Виват механики. В КФУ прошел день механика и день рождения профессора Нужина. За все и всегда нужно платить. Мы можем назвать множество поводов раскрыть свой кошелек. Однако мошенники владеют этой информацией лучше. Как уберечь заработанные рубли? Об этом наш следующий сюжет. Кризис вызывает страх и недоверие у большинства жителей нашей страны, и это вовсе не удивительно. Совершенно не обладая азами финансовой грамотности, первые проблемы появляются едва ли не на следующий день. Однако существует интересная теория, что кризис – это не беда, а повод для новых возможностей. Именно на эту тему поговорили молодые экономисты КФУ на Молодежной конференции по финансовой грамотности. Постоянно наша жизнь окружает финансовые механизмы, финансовые инструменты. И не зная их, человек не может хорошо жить, благополучно жить. И наша цель сделать так, чтобы люди были финансово грамотны и умели правильно использовать свои финансовые инструменты. Финансы окружают нас повсюду. Это факт. Умение распоряжаться денежными средствами действительно является не только требованием ко всем специалистам, но и практически каждый день пригождается в повседневной жизни. Человек, который никогда не слышал о финансовой грамотности, обязательно столкнется с рядом проблем. Чего-то тем, что люди будут совершать огромное количество ошибок, да, жизнь не будет, будем говорить, такой спокойной, Умиротворенный, потому что все проблемы да, из-за незнания, из-за непонимания действующего, действующего законодательства. Уникальность проекта действительно многогранна. Ведь теперь молодые люди вне зависимости от будущей профессии смогут открыть для себя основы предпринимательства и получить именно те знания, которые непременно пригодятся в их будущей профессии. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб News. Татарстан признали одним из наиболее технологически развитых регионов Российской Федерации. Специалисты отметили в Татарстане Академию наук Республики, Казанский научный центр Российской Академии наук, Технополис, Химград и Иннополис. По словам авторов исследований, в регионе сосредоточены высокотехнологичные предприятия автомобили, авиа, суда и двигателя строения. Крупнейшая нефтяная компания мира заинтересована в разработках КФУ, Делегация компании посетила Казань и приняла участие в «Круглом столе», посвященном сотрудничеству России и Саудовской Аравии в сфере нефтедобычи. Редакция «Энтер» провела исследование на самые популярные места в Казани, опираясь на хэштеги в социальной сети Instagram. Первую строчку рейтинга заняла мечеть Кушари, второе и третье место заняли Казань-Арена и Казанский Кремль. Замыкает список театра кукла Акиад» с в 541 хэштег. Запускается рейс из Казани на Гуа, Полеты на популярный индийский курорт будут осуществляться в зимнем сезоне. В Татарстане ожидается эпидемия опасного гриппа Гонконг. По словам врачей, самой эффективной меры профилактики является вакцинация. В настоящий момент в Татарстане привито против гриппа почти 830 тысяч человек. В Казани откроют город роботов. С 27 октября по 27 ноября в торговом центре Мега посетители ждут 52 робота, среди которых роботы-гуманоиды, герои кинофильмов «Звездные войны», а также другие достижения инженеров со всего мира. Создатели первого казанского фильма о зомби Верион выпустили трейлер. По сюжету Россия охвачена неизвестным вирусом Верион, который превращает людей в зомби. Молодая девушка, ее брат-подросток и их случайный попутчик покидают зараженную Казань в поисках лагеря «Феникс». Казанский а в обними Кремль стал победителем премии Золотой пазл-2016. Напомним, в состоявшемся 8 августа 2015 года флешмове приняли участие более двух тысяч человек. В Казанском федеральном прошло празднование сразу двух важных событий Дня механики и дня рождения выдающегося профессора Михаила Нужина. В честь этих событий состоялась целая плеяда мероприятий. Смотрим.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 20 октября прошел четвертый фестиваль «Телелестница». Студенты высшей школы журналистики представили свои лучшие видеоработы летней практики. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. 20 октября прошел четвертый фестиваль летней практики «Телелестница-2016» в формате премии. Решили сделать в формате премии, потому что мы считаем, что если студента наградишь, то он в следующем году, я так думаю, ну это наше общее мнение, что он будет еще больше работать, будет еще стремиться к совершенству и, естественно, возможно, в следующем году снова победит. В этом году студенты с первого по третий курс боролись за победу в 12 номинациях. Таких как «Быстрый старт», «Лучшая работа в кадре», «Стремление к совершенству», «Самые честные ведущие», «Собственный проект», «Лучший оператор-монтажер» и многие другие. Смогли отличиться не только победители и участники фестиваля «Телелестница», но и новоиспеченные первокурсники, которые только начали свою учебу в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации в этом году. Они представили комическую нарезку из своих самопрезентаций, чем смогли поднять настроение не только студентам, но и членам. В жюри пытался я не понимаю тех людей, которые идут по жизни без цели. Гран-при фестивале и приз зрительских достали студентки уже третьего курса Анастасии Ивановой с работы «День памяти и скорби». Уже больше года Настя работает в качестве корреспондента на «Универ ТВ». И, как говорится она сама, для нее это еще один толчок к своей цели. Я не ожидала, что получу сразу три приза. Приз зрительских симпатий и приз за сюжет, который вот как раз сделан на «Универ Смотри». Мы снимали этот сюжет четыре 4 утра, шли по и это было для меня ново и интересно. Я считаю, что это очень круто, когда человек получает по заслугам какие-то призы. Телелестница – это отличная возможность проявить себя, показать то, чему ты научился за годы учебы и к чему так упорно стремишься. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс. По Волжской академии спорта прошло два матча чемпионата ассоциации студенческого баскетбола Лиги ВТБ, где академия спорта сразилась с командой из Кирова. Как прошла игра и с каким результатом закончился матч, узнаем в сюжете.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 Обретение Казанским университетом статуса вуза федерального значения открыло новые возможности для подготовки специалистов СМИ. Теперь у молодых журналистов и их преподавателей появился целый ряд важных задач. Справляются ли? Ответ дает Аделя Шемилова. 21 октября в стенах Казанского федерального стартовала ежегодная научно-практическая конференция с молодыми журналистами КФУ. Конференция «Информационное поле современной России. Практики и эффекты» давно стала традиционной. Она отлично способствует повышению качества подготовки будущих журналистов. В заседании приняли участие не только студенты, но и профессионалы в области массовых коммуникаций. Открыла конференцию зампредседателя Госсовета Татарстана и председателя Союза журналистов Рима Ратникова. со своими чертами такими медиасфера наша в но и в то же время мы понимаем, что в каждом субъекте Российской Федерации свои возможности для выживания и развития, и э, сколько субъектов в России столько и практик, собственно говоря, их, наверное, и собираемся обсуждать. Эту встречу заслуженно можно назвать насыщенной и дискуссионной. Они обсудили воздействие на аудиторию в контексте современных общественно-политических и социальных реалий и еще многое другое. Конференция стала трибуной для конструктивного диалога по проблемам не только для журналистов, но и для их многочисленной аудитории. И, кстати, задач, которые придется решить современным редакционным работникам, действительно не счесть. Адель Шамилова, Руслан Уразаев. Универньюз. У меня на сегодня все. Оставайся в курсе самых свежих новостей студенческой жизни с командой Универньюз. До встречи!